6 сентября 2019 года была создана спортивная организация «Академия Олимпийского Таэквондо император. Данная спортивная организация была создана с целью популяризации Таэквондо ВТФ в Украине, а также привлечения детей к занятиям спортом занятиям Таэквондо, привлечению детей к здоровому образу жизни. Спортсмены Академии Олимпийского Таэквондо «Император» тренируются на пяти спортивных базах. Утренние тренировки проходят на манеже ХТЗ, вечерние тренировки проходят по спортивным базам. Спортсмены, которые в Академии Олимпийского Таэквондо разных возрастных групп, Старшие возрастной группы это, как правило, сборники Украины, которые представляют Украину на международной арене, на чемпионатах Европы мира, призеры, победители чемпионатах Европы мира, участники юношеских Олимпийских игр. Есть претенденты на Олимпийские игры 2020. В планах на будущее, для привлечения как можно большего количества детей к занятиям спортом и здоровому разу жизни, чтобы дети не на улице болтались, а занимались делом, развивались как спортсмены и могли за себя постоять сложной ситуации, которая бывает, складывается, скажем так, на улице. А также росли как спортсмены, принимали участие в соревнованиях. И надеемся, что спортсмены нашего клуба в будущем будут принимать и достойно представлять Украину на европейских мировых первенствах, на Олимпийских играх. Спортивный клуб Академии Олимпийского Текландо-Оператор – это коло однодумцев, которых объединяет э, общая идея максимальной реализации потенциала спортсмена за рахунок інтегрування сучасного подхода в процес. процесс. Олимпийское текундо, как и вообще весь спорт, развивается семейными кроками. И постепенно прогрес этого виду спорта неможливо зупинити. Створення саме именно такого клуба с таким принципами реализации спортивных, не без быть безъяксного тренированного штаба, который уже наличит 5 тренеров, среди которых мастера спорта, украинские победители, призеры континентальных и межконтинентальных первостей. Также материально-техническая база, спортзали, специализированные базы, для тренировок и современный инвентарь для решения заданий тренировочного процесса. Нужно всегда быть много с часом, а если проводить минимально выпередать, то можно и добиться результатов. Поэтому двери нашей спортивной семьи открыты для всех желающих заниматься олимпийским видоспортом тэквондо. На примере этого зала можно посмотреть, как оборудованы все наши залы для тренировок, то есть э, мягкое покрытие, даянг на полу, э, система вентиляции, на стенах тоже Мягкие барьеры стоят, мешки, груши, комфортные раздевалки, душевые, санузлы. Все создано для комфорта спортсменов, для того, чтобы они полностью посвятили себя достижению тех целей, которые перед ними стоят. Перед нашей командой стоят большие цели. Это, конечно же, участие в Олимпийских играх. Для достижения этой цели мы, конечно же, упорно работаем. Тренируемся, как правило, два раза в день. Это утренняя тренировка на манежах ЭТЗ и вечерняя тренировка по нашим базам спортивным. Также ездим на международные турниры для получения международного рейтинга. Участвуем и в всеукраинских турнирах. Помимо того, что мы представляем спортивную организацию Академии Олимпийского Тэквондо «Император». Также мы являемся спортсменами детской и юношеской спортивной школы ХТЗ. Наши основные задачи – это медали чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр.